Друзья, я вас приветствую. Сегодня продолжим изучать C-Sharp, будем говорить про структуры класса объекты. В частности, теперь мы коснемся конкретно ОП. это объектно-ориентированное программирование. Мы узнаем, ну я во всяком случае попытаюсь рассказать про основы ООП, то есть инкапсуляция, полиморфизм, наследование. Ну и в общем хочу напомнить, что это урок номер 12 для начинающих разработчиков, если вам это интересно Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И, в общем-то, давайте переключимся в Visual Studio и начнем. Друзья, сначала пару слов про редакторы. Напоминаю, что это Visual Studio, что она бесплатная, что куча редакторов существует в интернете, и Raider, и Visual Studio Code, и другие, собственно говоря. И платные, и бесплатные. Выбирайте сами на свой вкус и цвет. Я уже в 2000... Вторую версию использую, по-моему, Visual Studio от Microsoft, настоятельно рекомендую. Очень много плюшек, фишек, феничек, которые существуют в Visual Studio. Ну, в общем, это к слову о том, какой редактор использовать, отвечая на тот вопрос, который мне задавали в предыдущих уроках. Выбирайте тот, который вам удобный, настраивайте как вам удобно, можно писать в текстовом редакторе, потому что C-Sharp-компилятор можно вызвать даже из командной строки, и программа запустится и заработает. В общем, поехали дальше. Давайте для начала придумаем то, что мы будем делать. Ну, например, у меня есть стринг какой-нибудь message, и я хочу, чтобы этот message был равен, ну, например, добро пожаловать вся. Вот, вот так вот. И, допустим, у меня есть еще какой-то DayTime. Я напоминаю, что можно писать War и, например, CreatedX. То есть, когда был создан этот месседж. И давайте создадим ну, новое значение. day DayTime, Now, допустим, вот таким вот образом. И теперь я хочу в консольное приложение вывести как раз вот этот месседж и собственно кредитайтайн и для этого мне нужно сделать вот таким вот образом допустим я сюда хочу указать кредит то есть когда она была указана по хочу написать ту string и не просто поставить шаблон который называется ну например давайте вот вот такой, ну давайте вот такой, да, short date, и соответственно я могу сюда написать еще дополнительный текст, двоеточие, например, и тот самый message поставить. То есть я вывел сообщение, так, у меня здесь подсветка какая-то, давайте посмотрим, почему она мне подсказывает, interpolation, а, ну вот, она предлагает более короткий вариант, ладно, бог с ним, пусть будет так. Давайте запустим приложение и посмотрим, что у нас есть... В консольном приложении сообщение, которое было выведено, дата, двоеточие и, собственно говоря, сообщение. Так вот, каждый раз оперировать вот этим набором параметров на самом деле неудобно, поэтому давайте создадим тот самый класс. И это будет класс, а не структура. Мы чуть-чуть попозже поговорим про структуру, если не забуду. Паблик, класс, давайте назовем его message Просто будет message, так называемый. И внутри него создадим э, стринговое значение для ну, текста этого месседжа. И пусть будет date, то есть когда это сообщение было отправлено и назовем created at. То есть когда было создано. И теперь, соответственно, я могу вот этот вопрос. Давайте его ниже подвинем. А вот здесь скажем, что мы хотим создать как раз этот класс, новый instance, то есть экземпляр этого класса. var я уже буду садиться писать, message ä, равно new message и соответственно могу заполнить вот здесь вот текст ä, равен, давайте я сюда скопирую, чтобы вам ä, не, не тянуть ваши так сказать, кота за зайцем. И created that я хочу написать, ну, давайте я напишу daily time, now, так, вот этого будет достаточно. Вот, а, то есть правильно было бы здесь, наверное, написать текст и здесь написать текст, а, то есть если прямо уж совсем быть до конца честным, то, смотрите, я вот эти вот параметры объединил в одном классе. Теперь я их могу удалить, они мне не нужны. И, соответственно, у меня здесь осталось сообщение, которое хочу показывать. Но, смотрите, давайте я вот что покажу. На самом деле классы, они уже имеют какой-то предопределенный функционал. И если посмотреть на Message, у него есть такой метод, который называется ToString. Вот я его показываю. То есть, если я напишу консоли write message мы в right line принимаем только объект но это может быть и string давайте напишем to string и я выполню это приложение у меня сейчас будет ничего то есть просто message ни о чем не говорит как вы видите это неинтересно. но если я в классе в моем классе который скажу что у меня message я могу сказать, что у меня вот этот месседж сейчас, на данный момент, как вы понимаете, он выводит название класса. Давайте еще раз покажу. Вот мы запустили приложение, сделали вот здесь вот мы сделали ToString. А вот этот ToString что вывел? Это, в общем-то, предопределенный класс. И я хочу его переопределить. Overwrite – это значит написать свою какую-то реализацию, которая будет использоваться в этом классе. Итак, Override – это переопределение существующего функционала. По большому счету, это такая часть полиморфизма. То есть, Microsoft написал метод ToString, который выводит просто название класса. Я написал Override, и я хочу этот ToString переписать. Пусть у меня сюда выводится как раз вот это вот сообщение. То есть, я хочу, чтобы у меня выводился createdAt… И текст вместо просто названия класса. Давайте запустим еще раз это приложение. И смотрите, что у меня появилось. Вместо месседж у меня появилось то, что я сказал выводить, переопределив значение, то есть поведение по умолчанию. То есть я сделал играет То есть я сделал какой-то... То есть я воспользовался OOP. Теперь давайте вот эту штуку уберем. У нас есть месседж, который мы можем выводить, ну, давайте здесь еще так и вот сделаем в консоли брать, чтобы вот так вот отделить ну, я постараюсь обрядчески сделаю много этих палочек, вот смотрите, теперь у меня получается, что месседж у меня есть и мне бы хотелось добавить ну, смотрите, сейчас, на самом деле, это бесполезная штука, по большому счету. С одной стороны, единственное, что я знаю, когда было создано это приложение, то есть, когда это было сообщение, создано по времени. Но я бы, наверное, хотел бы сделать не просто месседж, а, наверное, ну, если говорить про месседжи, какие они бывают, месседжи, какие бывают у нас, ну, наверное, приветствие, да, наверное, логирование, наверное, e-mail месседж, наверное, какие там еще, я не знаю. Ну, давайте напишите в комментарии, какие еще знаете, будем про них потом тоже поговорить. В общем, давайте подумаем таким образом, что вот этот месседж у нас... Давайте сделаем новый класс, который называется Public класс, и давайте его назовем email message И смотрите... На самом деле, надо понимать, что у меня эти два класса, они могут быть абсолютно разные и абсолютно не связаны между собой. Но я понимаю, что у меня вот это вот, create то есть время создания сообщения, оно теоретически должно быть еще и здесь. Ну, я просто хочу знать, когда я создал это, собственно говоря, событие, то есть вот это вот сообщение. И тут это вот текст... Теоретически у меня тоже может быть частью e-mail. Да? Ну, Давайте напишем сюда все свойства, которые мы будем использовать. Mail to, то есть к кому идет сообщение. Давайте mail from, это от кого идет сообщение. Соответственно, здесь у меня должен быть какой-то subject, ну, то есть как раз заголовок сообщения. И, наверное, какой-то, ну пусть будет баги. То есть это то, из чего состоит обычно мыло. Да? Мы все знаем, что есть кому, от кого. И, собственно говоря, заголовок и тел сообщений. Ну, я понимаю, что у меня вот это вот одинаковое здесь. А «бади» и «текст» ну, теоретически мало чем отличаются. И я полагаю, что, наверное, их как-то можно определить. И что я для этого сделать должен. Ну, если у меня «бади» здесь будет называться «текстом», это на самом деле вообще ничего не изменит. И я понимаю, что у меня вот это сообщение и вот эти ой, вот, эти вот да, свойства в этом классе. Давайте прям вот так нарисую. Вот это и вот это свойство в этом классе абсолютно совпадает с этим, с этим свойством в этом классе. Что я могу делать? Я могу применить на следующее. Я могу сказать, что мой класс email message наследуется от message. И обратите внимание, теперь у меня компилятор показывает, что вот эти вот два свойства, ну это Visual Studio, опять же, один из плюсов, что она это может делать, показывает, что у меня вот эти два свойства переопределяют существующие уже в классе наследники. То есть, другими словами, я могу их удалить, но это а, значит, что у меня теперь один э, класс email значит, message, и все вот эти вот э, от него производные забирает в себя, то есть он в них, он их в себя включает. Давайте создадим Var email message какой-нибудь. И пусть это будет new email message. И сюда добавим парочку create. У нас пусть будет date, time, now. Дальше текст, ну пусть будет так вот. email message и о, давайте еще добавим каким-нибудь поля from э, mail ну, давайте пока просто напишу mail from запятая mail ой mail. конечно же это должно быть mail печатку вот mail from mail to и тоже, давайте так вот, tool напишу, что у нас там еще есть, Subject. Видите, Visual Studio любезно подсказывает, какие свойства я еще не заполню. Давайте я просто напишу Subject. Собственно говоря, Subject вот так вот. И теперь я хочу в консольном приложении также вывести, ну, только теперь уже этот вот e message. Давайте запустим приложение. Смотрите, у меня есть информация о том что добро пожаловаться ну, давайте напишем здесь э, э, просто message э, simple message и еще запустим вот смотрите simple message это как раз вот эта консольная строка вот это вот вывела вот эту а вот эта строка вывела вот эту ам ой я неправильно писал email message и э, надо говорить о том что у нас как раз получилось так. Давайте я здесь напишу АМ. Что? АМ вот так, пчатка. А, то есть я сделал оверайк в главном, вот базовом классе я написал, что должно выводиться. И не только классы, ой, не только свойства этого класса попали сюда, но и э, переопределенные классы. Давайте еще раз запущу, ой, запущу, покажу, что, собственно говоря, произошло. У меня есть... Переопределение методов string, и они показываются вот для этого и вот для этого. То есть вот это вот показано вот здесь, а вот это вот показано вот здесь. То есть наследование передалось целиком и полностью. Это называется, ну, в общем-то, это называется наследование, и я хотел еще показать вам немножечко полиморфизма. То есть у меня сейчас вот базового класса передалось на его наследника. Наследника, вернее, от него. И я хочу наследники от базового класса сделать снова override. И э, хочу снова переопределить то string. И здесь уже хочу написать, но не только, не то, что было created. Давайте вот так вот я сделал. Но и добавить дополнительные э, значения. Я хочу сказать, что у меня здесь был э, subject. Uh, ну, давайте точку поставим, потом uh, еще uh, раз create it that, и uh, вот так вот я поставлю вот здесь mail from, а здесь тире напишу, ой, тире, и снова напишу mail to. Ну, я использую интерполяцию, я просто в текстовую строку подставляю значение полей, которые хочу показать Давайте запустим еще раз, и что же у нас все-таки получилось? На самом деле получилась интересная штука. У нас в базовом классе есть свойство, которое мы используем для переопределения самого базового класса, от которого нас все объекты. Все шарпы, это объект называется объект. И здесь у нас был клей-текст, и мы создали наследника от этого класса Message, унаследовали у нас следовали его Gmail-мастеры, у нас добавились новые поля, здесь у нас снова есть переопределение в котором мы написали длинную строку и обратите внимание у меня получается что email message теперь отображается вот так а message который был изначально отображается вот так то есть мы переопределили, переопределенно, если так можно выразиться, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. И это вот эта сила вот этих вот C-sharp, полиморфизм, это на самом деле очень круто. То есть полиморфизм это то, что может быть одно и то же, например, to-String, быть по-разному реализовано в других классах. Вот если так вот совсем просто говорить. То есть стринг мы в одном классе сделали... Вот таким образом, а здесь тут ринг сделали таким образом, вот это есть полиморфизм. То, что мы забрали от этого класса часть свойств вот сюда, прописав его здесь, это наследование. Ну и в общем-то теперь встает интересный вопрос: что же такое инкапсуляция? Давайте я еще что-нибудь придумаю. Смотрите. Я вот здесь, вот явным способом задаю daytime now и здесь daytime now и я в общем-то не хочу это делать каждый раз, я хочу инкапсулировать, я хочу сокрыть некоторое поведение класса внутри него самого, то есть я не хочу писать created add я не хочу писать здесь это created add потому что, ну это во-первых бессмысленно, а во-вторых сюда могут поставить любую дату, то есть создать сообщение на числа вперед или задним числом и это будет на самом деле плохо а я хочу сделать вот таким образом, что у меня есть конструктор. Ну, теоретически я могу сделать даже без конструктора. Давайте пока про конструктор говорить не будем. Я могу сказать, что у меня created.ed, оно не дается его установить, и по умолчанию будет все равно, да собственно говоря, я запускаю, и у меня все то же самое работает, только теперь у меня... Дата, время создания создаются в базовом классе, и я их никак не заполняю. И это поведение предебрелить нельзя, потому что я убрал, я начинаю управлять уже своими классами. Я говорю, что created Смотрите, created had, мне вот даже нет. Да? Ну, вот это прикол. То есть у меня в месседже нету created хотя он как бы есть. Ну и здесь я могу сделать то же самое. Могу сказать create этот. Я его просто не вижу. У меня его нет, я не могу его создать. Но тем не менее, я могу к нему обратиться. Например, message.create этот. Видите, оно есть. Я могу поставить ему, например, Datainow, но у меня компилятор скажет, что так сделать нельзя потому что проблечь свойства не имеет сетера, то есть я начинаю управляться им-классами, говорить, как с ними можно обращаться. Вот это, собственно говоря, называется инкапсуляция, то есть я не даю доступа каким-то объектам, каким-то свойствам, каким-то типам свойств на доступ можно определить. Ну, надо об этом чуть попозже, давайте в следующей части. Давайте создадим еще какого-нибудь наследника от этого мессенджера. и пусть это будет, давайте новый класс и назовем его Public класс про паблик мы потом что-то отдельно поговорим, но давайте Notification Message, то есть какое-то сообщение, которое является нотификацией какого-то события. Ну, теоретически я могу его также сделать и от message. Там будет текст и дата создания. Это тоже актуально для нотификации. И, наверное, еще добавить свойство, которое называется string, ну, например, event type. То есть что, что за события мы там, которые уведомляем, которые хотим, собственно говоря. Запомнить, чтобы человек, который любит читать, понимал, что за событие к нему прилетело. Ну, во-первых, давайте уберем все э, рекомендации, которые, собственно говоря, а, давайте так вот сделаем. дефолт и восклицательный знак. Так тоже можно поставить. дефолт. у нас будет, соответственно, null. Можно написать вот так вот. Ну, no, не равно. Ну, то есть, нул говорит, что оно не равно нул. А здесь дефолтное для этого будет нул. А я поставил в то есть, ну не будет нул. То есть, теоретически это тоже будет вот таким вот образом. Ну, и э, без сабчек у меня мыло тоже недействительное. Поэтому я тоже поставлю дефолт. Ну, и здесь давайте я тоже поставлю. Чтобы у меня не было предупреждения от компилятора. Ну, и смотрите, у меня есть уже... Ну, давайте вот, вот так вот сделаем. А, давайте я открою этот вот редактор здесь создадим новый э, файл текстовой, это я сделал для того, чтобы можно было э, показать вам некоторые схемы, я буду использовать Mermaid э, я где-то в блоге писал про него, если вы не знаете что это такое, не важно, главное, что у нас есть, смотрите, класс э, диаграмм и мы будем говорить, что у нас есть, ну, давайте вот так, у нас уже есть три класса, и я сейчас их сюда отпишу, класс, message, ну, вернее, так, давайте, чтобы было сразу понятно, что я делаю, у нас есть e-mail, message и notification, то есть, ой, и здесь ясное дело, что они у нас представлены, но надо указать зависимость. Давайте укажем, что у нас... Давайте вот так покажем. И мы скажем, что у нас... Так... e message Наследник от... Message. И, соответственно, у нас такой же есть еще и на T. Месседж. Ну, смотрите, у нас получается таким образом, что месседж у нас на самом деле малоинформативная мало штука и я не хочу сделать таким образом, чтобы программисты создавали его экземпляры, как вот в данном случае. Ну потому что в моей программе предполагаемый такой виртуальный нет смысла для этого сообщения. Я хочу его скрыть от разработчика, чтобы он не мог делать вот так вот new message. И для этого я должен сказать, что у меня теперь этот класс будет абстрактный. Итак, абстрактный классы запрещает создавать экземпляры этого класса. Вот вы видите, компилятор выдает предупреждение, что из абстрактного класса нельзя создать, собственно говоря, объект. Теперь у нас это остается в истории, и, соответственно, это можно удалить. Теперь смотрите, какие плюсы дает вот этот вот абстрактный класс. Я, смотрите, вот здесь у меня, собственно говоря, ну, во-первых, я могу перечислить, какие у меня есть поля. Message. есть стринг, что там у нас, текст, и есть еще, ну, давайте так, date, time, что там, created that, собственно, я хочу показать следующее, смотрите, у меня сейчас месседж, это абстрактный класс, и, собственно говоря, я не могу создать экземпляр этого класса, но для чего нужны абстрактные классы? Они нужны для того, чтобы управлять разработкой и наследниками, то есть. А, смотрите, у меня текст вот здесь э, задан явно, и я могу его не задать, запустить приложение, и у меня будет, ну, черти что, текста нету, а это ненормально. Я не хочу, чтобы это было. Я хочу сказать, что у меня в абстрактном классе вот этот текст, стринг, э, э, текст в этом месседже я хочу сделать тоже абстрактным и убрать вот этот сеттер. И заставить разработчика ввести обязательно текст. Обратите внимание, что после того, как я добавил абстракт, у меня обязательно изменились все наследники. В данном случае у меня их два, и оба пометились красным, что у меня теперь там ошибка. И говорит, что у меня не описано, что делает это поле текста. Мне нужно в каждом из классов написать. Как это делается? Ну, во-первых, это можно использовать в Google Studio и нажать Enter. Вот таким образом она добавит Override Text. То есть, я сделал абстрактный где-то тут был, вот он, абстрактные свойства, которые тоже теперь могу в наследнике сделать Override и сказать, что у меня это поле всегда равно, ну, допустим, ну, я могу по-модному написать, давайте я напишу по-модному. My Text мой текст вот так вот и все. И это поле нельзя будет изменить. Более того, я могу поставить его разрешить на изменение, то есть поставить setter, и оно, собственно говоря, будет уже ну, подчиняться тем правилам, которые обычно, которым подчиняются те свойства, которые создаются по умолчанию. Gets, и, в общем-то, мне нужно теперь здесь его использовать текстом, текст равно, но, как вы понимаете, Uh, e-mail uh, message. Собственно, uh, как-то все работает. На самом деле все это. Воу, у меня тут что сломалось. А, я здесь запятую поставил. Вот точку запятой поставил. А, вот здесь еще не поставил. Вот, смотрите. Uh, и здесь мне нужно сделать то же самое. Ну или, собственно, написать uh, string. Uh, и добавить обязательно поле write, потому что это поле существует в базовом классе, мне нужно его реализовать. В общем, запускаем, и, собственно, мы видим как раз то, что, собственно говоря, видели до этого. Зачем еще нужны абстрактные классы? Ну, смотрите, абстрактные классы, если про них говорить, они позволяют перекрывать функционал, то есть для наследников, последующих в том числе. Например, так, давайте вернем обратно. Смотрите, у меня... Ну, давайте текст сделаем не абстрактным, а как он был. Здесь тоже вернем назад. Просто будем добавлять функционал без изменения предыдущего. Так будет проще для понимания. Смотрите, я, допустим, хочу, чтобы у меня... Вот это самое свойство автор было доступно во всех наследников. Я поставил protected. Я открыл здесь ссылочку. Я хочу показать, что такое protected. Это мы устанавливаем доступ к защищенному элементу экземплярами этого же класса. То есть у меня есть Message, и вот все наследники от этого класса будут иметь доступ к этому свойству. А, то есть, на запись это свойство автор. Это, собственно говоря, продемонстрировано здесь. То есть, вот автор, в оверрайде мы его делаем, и мы в автора устанавливаем как раз вот это значение. Если я поставлю, что у меня вот это свойство правит, оно скрыто, то у меня появится ошибка. И вот первая ошибка, что оно не может быть, потому что недоступно на запись. И, собственно говоря, так во всех а, непосредственно много созданных наследников от этого класса Message. Я могу открыть его и, в общем-то, тогда никаких ограничений нету и можно от него ставить и, собственно говоря, использовать модификаторами. Мы, наверное, чуть попозже пообщаемся. Но ну, тем не менее, вот такой вот у нас функционал получился. Я еще раз напоминаю, что ООП это на самом деле очень интересно, на мой взгляд, и я настоятельно рекомендую с этим познакомиться поближе, потому что оно позволяет, ну, мы в прошлом видео говорили про декомпозицию, то есть уменьшение сложности, это как раз позволяет в том числе и ООП делать, уменьшать сложность, когда у вас функционал базовый, который писать не нужно много-много раз, переносить из одного в класс, а другой. Более того, если потребуется внести какие-то изменения, то не нужно делать больших манипуляций, мы можем просто название поменять. Здесь вот текст вот, другой, например, да, и оно поменяется во всех наследниках, и это на самом деле круто. Что еще хотел сказать? Я еще хотел сказать Следующее. Если у нас, собственно говоря, есть абстрактный класс, то теоретически существует вероятность, что Notification Message, как таковой, мне больше не потребуется. Я хочу, чтобы он тоже был абстрактный, то есть его экземпляр тоже создать будет нельзя. И вот мне об этом уведомление идет. Давайте я здесь сделаю Error Message. Error Notification Message. Или как-то я вам не назвал его назвал. Нет, не назвал. Я его вот только на... Написал, да? Я его не создал. Ну, давайте создадим. У нас есть success notification message. Я его да, вот так э, вот задублирую и скажу, что это у меня теперь э, warning notification message. Соответственно, это будет ярый. Your... Значит, большой пупс, большое буквально написано ярый notification message и скажем, чтобы решарпер э, раскидал их по классам. Нет, я нажал не туда. А, нет, туда, все. А, вот, смотрите, у меня теперь есть какое-то количество месседжей, и, собственно говоря, когда я приду сюда, вот у меня один, и здесь уже будет type, допустим, error. И это будет success. Но мне не хочется добавлять вот этот event type тип. Я могу сделать что? Правильно, я могу создать какой-нибудь Enum, который назвать, назвать event type. И это будет тишиковский перечисление нам. E И здесь я напишу non. Ну, по договоренности, то есть по конфигурации Microsoft, по рекомендации никогда не писать дефолтные значения валидное какое-то. И здесь я напишу success. Oops. Здесь я напишу warning. И здесь я напишу error. Ну, вот так. И теперь у меня есть перечисление, которое я могу, собственно говоря, использовать уже в этих классах, но для того, чтобы вот здесь этого не писать каждый раз, я пойду в наследника, я пойду в наследника, и вот здесь в абстрактном я могу сказать, что у меня, во-первых, это будет уже не string, а event type. Нет, event type. И этот event type у меня будет не просто значением каким-то, а это будет абстрактное значение То есть все наследники от этого класса должны сказать, наследник чего, какой тип ты имеешь. И, соответственно, у меня сейчас появится куча ошибок. И первая ошибка говорит о том, что мне нельзя сюда добавлять элементарь и я вообще его не смогу здесь добавить, потому что оно перекрыто, я не могу ему установить сектор. То есть я говорю, что разработчик, который, собственно говоря, использует мой код, должен сделать здесь следующее. Ну вот, если нажать Ctrl. в вашем случае наверняка, то будет подсказка, нужно сделать оверрайтов вент-тайпа, и я могу здесь написать, что мой меня event type для Error равен соответственно Error. Ну и такое же, следующая ошибка, для success а это будет, соответственно, success, ну и, соответственно, для Воргинга, как вы уже догадались, будет warning, То есть, буквально 2-3 манипуляции, и у меня уже базовое определение, которое говорит о том, что у меня а, вот эти вот а, типы сообщений соответствуют их а, названию. Что это дает? На самом деле это очень много чего дает, давайте покажу дальнейшие действия. Смотрите, у меня есть одно сообщение, второе сообщение, пусть это будет тогда в соответствии с этим, называться Error. Это пускай будет Success, а это назовем Warning. И здесь, соответственно, Warning. Вот таким вот образом. Что это дает? Я могу создать новый список сообщений. И сказать, что он будет не определенного типа какого-то, а базового типа. Что это дает? Ну, вот смотрите, во-первых, если я создаю, допустим, тип Success, то в этот список, лист Message, я могу добавить только, как вы видите, Success Notification Message. То есть в данном случае, ой, у меня, да, тут нужно поправить, что это у нас логик. И давайте вот так вот сделаем. Вот так. О, не-не-не, не так. Я хочу вот так скопировать, чтобы мы их различали. И вот так скопировать снова, чтобы различали. И вот так, чтобы... Вот, вот таким вот образом. То есть, когда я создаю список, а мы про них поговорим чуть позже, это забег на будущее, мы можем сюда добавить только тип, который называется Success Certification Message. То есть, если мы запишем сюда Success то это у меня сработает и я скажу console write давайте вот так вот for each list message bar item и здесь скажем давай console write item так как у нас уже определенно то string мы увидим адекватную картинку ну вот смотрите у меня здесь непонятно кто из них давайте напишем вот так console write и здесь напишем list вот. у меня сейчас в списке одно сообщение, оно success. Что вообще дают эти оверрайды? Ну, на самом деле, это очень удобная штука. Давайте попробуем сюда добавить warning. Uh, warning у нас, как вы видите, не добавляется, потому что тип warning notification message не соответствует success notification message. Соответственно, если мы будем сюда писать error, у нас будет такая же ошибка. Это на самом деле очень-очень Грустная, печальная история. Но если я буду использовать базовый класс, то есть, который от которого все эти месседжи произошли, эта ошибка удаляется. И, соответственно, когда я нажму «Выполнить», у меня программа прекрасно выполнится, и, соответственно, вы увидите все три типа сообщений. Вот, собственно говоря, один из плюсов вот этой вот, так сказать, абстрагирования. Мы от... Открестились от конкретного типа, и взяли базовое, от которого все наследники, ну и вот результат получается, что у нас в списке может быть э, все сообщения типа notification message и success, и error, и warning, и они все положились вот, засунуты в один класс и ими можно управлять. Ну, в смысле, э, перечислять и выводить их в строку. Да, понятное дело, что у нас э, назревает некоторый э, такой, конфликт. Да? То есть, я могу вывести все сообщение, но я не могу вывести конкретно, например, э, сообщение. то есть э, ну, Если говорить, что у меня в каждом сообщении, то есть, если я сюда запихиваю базовые значения, то тут можно достучаться только до базовых, то есть Event Type, автор, Create и текст. Если вы помните, они у нас были здесь. Автор, uh, Create, текст и больше ничего. А как же мне быть, если я хочу вывести весь список? Давайте выведем не только то, что ну, вот существует здесь, а еще и сделаем такую штуку. Здесь, на самом деле, все очень просто. Я могу вывести, вот смотрите, давайте выведем вот так вот, пусть будет, здесь будет event type, Я также воспользуюсь интерполяцией, чтобы вывести сообщение в одну строчку. Или вот так вот, event type, ну давайте пока вот так кавычку поставим, запустим. Да, вот я вывел типы этих сообщений, теперь я хочу вывести, ну например, из error, что у меня в error есть. Ничего мне в view нету. Давайте в e добавим mes, э с... давайте свойство добавим, которое будет принадлежать только success. Пусть это будет string, нам так проще. И э success текст, соответственно, и вы не поверите, я скопирую warning. Ну, есть у нас там текст, но давайте я все-таки добавлю дополнительные свойства, которые будут отличаться. И это будет warning текст и э, есть у нас еще «Error», тоже добавим «Error», какой-нибудь «Error текст». Ну, то есть специфичный «Error» ошибки, если хотите э, текст ошибки без привязки к тексту, как такому, который есть в базовом классе. То есть, как мне теперь вывести вот эти вот сообщения э, вот сюда. То есть, я хочу, чтобы у меня здесь было э, «EventType.artel». Okay event type в зависимости от я хочу здесь success вывести но это тоже на самом деле очень делается просто var я пишу message равно здесь я пишу что я хочу переключать то есть что я хочу выбрать, event type я хочу его свечнуть ну то есть выбрать что я конкретно буду делать и если у меня здесь event type допустим non я буду выводить Uh, ничего, есть у меня event type, ну, теперь, допустим, success, я буду выводить, сейчас, сейчас напишу, uh, item, и здесь мне нужно этот item привести к типу success message, и, соответственно, мне станет доступно success текст. Ну и так по нарастающей, то есть если у меня здесь будет warning, то здесь будет, Опс, не то сделал, вот, здесь мне нужно привести к типу warning, здесь error, здесь соответственно error. Ну, я уже забегаю далеко-далеко вперед, вы, в принципе, уже можете выключать собственно говоря, видео, а я пройду до ума. То есть, смотрите, у меня здесь error и где-то тут error text. То есть, другими словами, в зависимости от того, какой тип, я сюда буду подставлять message, И нам осталось только вот этот message в каждом из вот этих свойств заполнить. Ну, например, так как это у меня error notification message, я сюда могу написать error text, это будет... Error, ну, текст пусть будет. А здесь, соответственно, я могу скопировать и добавить такое же свойство на success. Давайте напишем success быстренько. И здесь у нас свойство success. И запитая сюда сделать то же самое. То есть это будет warning и, соответственно, текст, который выполняет свойство, называется warning. И теперь, когда я запишу это приложение, мы увидим напротив каждого сообщения как раз ту информацию, которая будет соответствовать тому типу для каждого из приложений. То есть, это работает подобным образом. То есть, мы можем сделать разные, собственно говоря, типы объектов на и запихнуть их в один список, например. Это очень удобно, когда вы работаете, например, с базами данных. Мы можем достучаться до каждого из свойств, которые принадлежат конкретному классу. Мы можем вывести общие названия полей. Например, у нас здесь есть, есть um, item, create, at. У нас это есть во всех полях, во всех наследниках. И мы можем сделать это вот таким способом. То есть, а, на самом деле, ООП одно из самых интереснейших, э, так называемых, времяпрепровождение, если так можно выразиться. На самом деле, вот здесь и есть креатив, здесь вы создаете объекты, вы создаете это, конечно, виртуально, но тем не менее, можно считать себя креативщиком, который, собственно говоря, рисует мир. Ну, мир классов, если хотите. И управлять ими, соответственно, можно разными способами, перекрывая свойства, модификаторами разными, запрещая, разрешая, наследовать, требуя выполнять те или иные методы. В общем, это, на самом деле, очень крутая штука. Я думаю, что я вас заинтересовал. Подписывайтесь на канал, пишите правильный код и будьте здоровы!